Привет, друзья! В этом видео я хочу показать, как я буду делать салат из моцареллы. Вот у меня есть пакетик такой вот моцареллы небольшой. И я хочу сделать салат, посмотреть, что у меня есть в холодильнике, что я могу замиксовать в этом салате. То есть он будет такой мною придуманный. Может, вы возьмете что-то для себя на заметку, либо каким способом можно еще приготовить салаты с моцареллой. Ну и по факту можно моцареллу, я думаю, заменить фетой. Кто любит брынзу, то брынзу может добавить вместо моцареллы. У меня есть моцарелла, и сейчас я буду смотреть, что у меня еще есть в холодильнике. А у меня есть холодильники еще вот такая маленькая консерва Рио Мор это Туна Валии то есть Тунец Валии кто видел видео посылку с продуктами, сыром, сырами, это посылочка от Наташи она занимается этим продуктом из Европы вкусняшка из Европы вот с той посылочки у меня остался сыр и Собственно, то навали, то нет вали. Я хочу это замиксовать. Посмотрим, что у меня есть из зелени. Думаю, огурцы, помидоры добавить. Вот у меня есть помидоры. У меня есть огурцы. У меня есть вот такая зеленушка. Тут набор, тут петрушка, зеленый лучок и это, как ее лохматая, укропчик, точно. Еще я всегда ем салаты, каждый день я стараюсь есть салаты с помидорами, огурцами и с вот такой вот зеленью. У нас в нашем магазине фора, который возле нас редко можно найти. Вот такую вот зелень. Поэтому я прошу, когда кто-то едет в большие магазины, что, в магазины, чтобы покупали мне салаты. Вот такой вот а, листья салаты. Вот этот салат тут немного испорчен. Это оторвем. И вот такой вот интересный салат. Он похожи листьями на щавель, на шпинат. Но это какой-то особенный салат. Название вам я, к сожалению, не, не, не, не назову сейчас. Но, я думаю, по раз, два, три. А, название его, его я не, не знаю, не назову вам, но это разновидность листьев салата. Что у меня еще есть? А еще по возможности я прошу, чтобы мне покупали вот салат Айсберг. Вот Айсберг. Он очень хрустящий, очень вкусный. Вот на ту маленькую моцарелку я хочу замиксовать все, что у меня есть и посмотреть, какой салат получится заправлять я его не буду к сожалению, нет у меня лимона но можно в конце салат сбрызнуть лимоном эм, хотите там за заправлять еще какими-то соусами но я не хочу, так как у нас будет моцарелка она сама вкус придаст Вот можно, конечно, добавить в этот салат это семечки вот они уже почищены, они не жареные, не сырые, но они тоже а, придают классный вкус. Кто любит кунжут, может еще добавлять кунжут. А я из этого всего сейчас замиксую наш салат с моцарелкой. Ну вот, я взяла два листика а, айсберга салата. Хотела аккуратненько, красивенько оторвать, но они у меня порвались. Сейчас я их помою. вот. Листья того салата, которого я не знаю, как он называется, но похоже на листья щавля и шпината. Вот такой он тоже свой дает, каждый салат дает свой вкус. И оно получается очень-очень вкусненько. Вот, лохматые нам привычные листья салаты, которые такие, конечно, есть почти в каждом магазине. Огурец один, один помидор, петрушечка укропчик и одну цибулечку возьмем. Наша моцарелла, это основное, скажем так, будет в нашем салате. И наш тунец. Все, сейчас я помою то, что зеленое и овощное все перемою. И приступим к нарезке. Вот я помыла наши все салаты. Все, что мы можем порвать, мы рвем руками. И сначала это у меня будут листья салата разного. Чтоб ножиком их сильно не приминать и дать свою энергию этому салату, свою любовь, радость, там что-то приговаривать хорошенькое, здоровья желать всей семье и тем, кто будет есть этот салат. Вот. И плюс то, что руками вы этот эти листики салата не приминайте сильно. Как бы если бы резали ножом, то это было бы мучение для них. Так вот хаусично, красивенько. Вот он такой пушистый, не приминается. Много водички, конечно. Водичку так вот. На хорошенько стекла вот. можно брать еще фиолетовые листья салата но тогда будет давать контраст такой красивый но фиолетовые они попадаются очень горькие а есть такое, что и не сильно горькое вот смотрите, получается у нас вот так красивенько один взяла помидорчик огурец, я от кожуры очистила все огурцы я как бы чищу от кожуры потому что они там бывают с острыми очень такими пупырышками как у кактуса или, ну и вообще неизвестно, чем их обрабатываю, потому что я и поэтому я отрезаю всю шкуру помидоры огурцы я нарезаю тоже очень просто так вот пополам. вот эти штучки я убираю в серединке сами знаете они невкусные. а помидорчик вяжу таким вот образом желательно тоненьким это уже как у кого будет получаться. Надо будет еще придумать название этому салату. Весенняя свежая с моцареллой. Или там салат праздничный с моцареллой. Или Весенний праздничный салат с моцареллой. Ну, тут уже надо подумать, как его назвать из того, что было. Я его слепила в этот салат вы можете добавлять все что есть у вас в холодильнике как можно больше зелени высыпаем петрушку укропчик я буду последнюю очередь вмешивать Так, досточку откладываем и теперь Давайте приступим к открытию моцареллы и тунц, э, да, тунца. Так, открываем и тунец. Что, наверное, с этой да, вылим в салат? Вот и как раз будет место заправочки. вот так вот вилочкой отковыриваем она у нас небольшими кусочками вот так вот вываливался Интересность. М -м -м, вкусный. Посоли будем потом смотреть. Как мы добавим все ингредиенты, перемешаем. И посоли уже будем смотреть, нужно ли досаливать или нет. Так, моцарелку вскрыли. Хочу вылить все сюда сначала. Боже мой! Чуть разливается. Вот видите, оно в жиже такой там плавает. Выковыривайся давай. Кто цветок видит? крылья? этими маленькими кусочками. Еще меньше дырку не мог сделать. Все, справились. Так, вот, видите, оно такое шариками интересное, да? Интересное? Знаю, я думаю, эти шарики располовинить все-таки. Так, надо пос... по... посмотреть, какая-то юшечка, насколько она соленая или нет. Ой, она вообще не соленая. М -м. Ух тышка. Ух тышка. То есть, вот эта моцарелка, она оказывается вообще не соленая. Я думала, что она наподобие, типа, знаете, феты, брынзы, там такое. Оно... Ой, класс. Оно такое слегка молочный вкус, но не кислый, абсолютно не кислый. Абсолютно не соленый. Поэтому досаливать надо будет. А, как же ж нам взять, порезать его или может вот таким мы образом поступим так короче, накалывая так очень интересно круто я думаю, что даже вот эту юшечку можно тоже немного добавить в салат. Вместо заправки, вместо там, майонеза, там, подсолнечного масла. Зачем? Если был бы еще лимончик, вообще красота Было бы. Так, что у меня ручки дрожат. Так. М -м -м -м, Боже мой, очень вкусно. Моцареллу, в общем, я вообще не пробовала. Никогда ни разу, но могу сказать, что это вкусно. Это очень вкусно. Так, теперь мы все-таки посолим. Знаю, хочется чего-то вот так вот сделать немного. Все. Где наша соль? Все вот так вот подсолим. Теперь нам нужно еще покрешить зелень так вот эти вот плохие штучки с цибульки я случка нашего выкидываю вот эти э, бревна такие я тоже в салат не буду кидать меня интересует только зелень так. И займемся всей этой красотой. Это Что-то нехорошенькое. Все, и как вы привыкли, так и режете зеленушку. Вот так вот в пучок собираю и режу. красотень теперь это нам добро надо будет перемешать вообще круто думаю салат должен получиться вкусным есть, если хочется сделать себе праздничное настроение порадовать себя можно такой сделать себе аля праздничный салат. Сейчас ложечку возьму. Так, взяла ложечку. Теперь все это нам прелесть нужно аккуратненько перемешать так, ложечкой с самого дна, не спеша. Аккуратненько. Вот. название этому салату может придумать каждое свое смотря что вы будете туда добавлять то есть весеннее настроение с моцареллой и тунцом да? там. И Праздничные стола салатом салат, салат вдохновение на да? все что было в холодильнике нашли вдохновились и сделали салат замиксовали куча всего вкусненького. Ручки чистенькие, поэтому помогаем руками. Думала, что будет его, конечно, меньше, и по идее должно было меньше его получиться, но вот, ой, аж вываливается. М -м -м. Я такая голодная, чего, но и вкусное. Так, аккуратненько. Смотрите, какие у нас красивые листочки. Вообще красотень. И вообще хочу вам сказать, что зеленые эти листья салата, они очень полезные. Поэтому я за вот такой вот свежий салат с листочками. Консервацию я уже вообще давно не ем. Это очень вредно, кто не знал. А вот такие свежие салаты. Это просто обалденно. Вот, можно себе в красивую тарелочку положить, выложить. Будет очень красиво, очень вкусно. пробуйте обязательно такой салат из какой-то вот с каким-то мяском с пюрешечкой или что вы любите больше на гарнир будет самое но можно кунжут добавлять на ваше усмотрение можно вот такие вот семечки как бы добавить тоже изюминку к своему салату вот такую тарелочку допустим поставили на стол а в красивой тарелочке уже насыпали салат. Смотрите, как красиво смотрится. А у нас готовится картошечка, пюре и мясо по-французски. Этот салат будет просто здорово к, такому, к таким блюдам. Так что приятного аппетита. Обязательно попробуйте. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто не подписан. Все, всем приятного аппетита. Пока-пока. Вот. Мясо по-французски очень сочное. Я люблю делать сочное. Много-много лука. Мясо тоненькое. Хорошенько отбито. И она тогда сочная и очень вкусная. Салат. И картошечка. Пюрешечка без комочков. Ням-ням-ням. Приятного аппетита.